В море боят ураганы, Синий море тонут лодки, И большие корабли, Агара, на Нап ⁇ уходят Все коря, паруса На мостой песок храняет, золотые ладрия, Дуги, За Дуги.